Прежде чем начать, мы хотели бы поблагодарить вас за поддержку нашего канала. Наша миссия – помочь каждому узнать о психологии в доступной форме. Итак, давайте начнем. Несмотря на растущее количество интернет-ресурсов о психических расстройствах, вокруг них по-прежнему много дезинформации и стигмы. Психические расстройства иногда искажаются и даже гламуризируются в социальных сетях, а черты характера могут быть ошибочно приняты за психические расстройства или наоборот. Таким образом, данное видео призвано повысить осведомленность о различных психических расстройствах. Однако его не следует использовать для самодиагностики. Если вам свойственны какие-либо признаки, описанные в этом видео, обратитесь за помощью к лицензированному специалисту в области психического здоровья, чтобы избежать неправильного диагноза. С учетом сказанного, давайте начнем. Первое – перфекционизм и УКР. Согласно Американской психологической ассоциации, перфекционизм – это стремление к достижению чрезвычайно высокого уровня производительности, сопровождающейся чрезмерно критичной самооценкой и оценкой вас другими людьми. У людей с обсессивно-компульсивным расстройством перфекционизм часто проявляется в компульсиях или необходимости делать что-то, например, организовывать вещи определенным образом или неоднократно делать что-то таким образом, что нарушает их нормальную жизнь. В отличие от перфекционизма у типично функционирующих людей или людей с тревогой или большим депрессивным расстройством, люди с ЭКР являются перфекционистами в ответ на навязчивую часть своего расстройства. Неспособность следовать перфекционистским компульсиям часто приводит к чувству тревоги, паники или обреченности, что может нанести ущерб их личной жизни и отношениям. Поэтому хвалить людей с ОКР за их перфекционизм или внимание к деталям может быть вредно, поскольку это отрицает чувство дискомфорта и страха, которое мотивирует их действия. Мало того, использование термина ОКР для описания перфекциониста с типичным функционированием преуменьшает трудности людей, у которых действительно диагностировано ОКР во-вторых, промедление и большое депрессивное расстройство. Хотя задумчивость является распространенной чертой, она может быть побочным эффектом большого депрессивного расстройства или клинической депрессии. Исследования связывают задумчивость и более низкий уровень самосострадания с проволочками и факторами, которые также являются общими признаками депрессии. Другими симптомами депрессии, которые могут вызывать промедление, являются усталость, трудности с концентрацией внимания, беспокойство и чувство безнадежности или пустоты. Людям, переживающим депрессивный эпизод, может быть трудно быть продуктивными, потому что даже такие небольшие задачи, как встать с постели, требуют много энергии для их выполнения. Те, кто не понимает, что такое депрессия, могут назвать людей с большим депрессивным расстройством ленивыми или не умеющими распределять время. Но их промедление может быть следствием расстройства, а не особенностей характера. Третье – подозрительность и параноидальное расстройство личности. Хотя большинство людей в какой-то момент в своей жизни делали поспешные выводы или чувствовали, что за ними наблюдают, когда эти подозрения практически постоянны, они могут быть признаком параноидального расстройства личности. Симптомы параноидального расстройства личности включают страх, что люди в вашей жизни пытаются навредить вам без доказательств крайнее недоверие и подозрение, что другие используют ваши слова против вас, а также чтение злого умысла в доброжелательных или безразличных действиях людей по отношению к вам и вспышка гнева в ответ. Паранойя также может быть симптомом психических расстройств, таких как шизофрения или пограничное расстройство личности. Поскольку расстройства личности затрагивают отдельные части личности человека, людям, не имеющим опыта в области психического здоровья, может быть еще труднее отличить личность человека от его психического расстройства. В таких ситуациях важно проявлять сочувствие и не говорить людям, у которых диагностированы эти расстройства личности, что они слишком остро реагируют, потому что это создает ложное представление, которое ассоциирует паранойю с их личностью. Четвертое – застенчивость и социальное тревожное расстройство. Хотя между застенчивостью и социальным тревожным расстройством может быть параллель. Застенчивость – это личностная черта, которая обычно определяется как повышенная чувствительность к другим людям, физические симптомы, такие как дрожь и потливость, а также тишина или замкнутость в социальных ситуациях. В то время как социальная тревога представляется как более интенсивная и мешающая повседневной жизнедеятельности человека, Кроме того, в основе застенчивости лежит личность человека, в то время как социальная тревожность проистекает из страха. Застенчивые люди обычно осознают себя в социальных ситуациях, и им требуется больше времени, чтобы открыться и узнать других. Но они не чувствуют этого так сильно и не беспокоятся об этом так сильно, как люди с социальным тревожным расстройством. Социальная тревога может вызывать у людей панику. В результате они часто избегают социальных ситуаций потому что они вызывают реакции страха и могут сильно бояться осуждения людей. Эта тревога гораздо глубже, чем дискомфорт, который может быть вызван застенчивостью. Пятое – эгоизм и нарциссическое расстройство личности. Вероятно, вы можете вспомнить человека, который когда-то говорил о себе и хвастался своими успехами. Но если этот человек сильно преувеличивает свои достижения, ему трудно сопереживать другим, и он требует особого отношения ко всем. Включая людей той же или более высокой квалификации, он может страдать не эгоистическим, а нарциссическим расстройством личности. В-шестых, импульсивность и биполярное расстройство. Импульсивность часто рассматривается как забавная и даже желательная черта, а ресурсы самопомощи часто призывают нас изменить свой распорядок дня. Но в случае биполярного расстройства импульсивность проявляется в виде рискованных решений, о которых люди с БР впоследствии могут пожалеть. Импульсивность у людей с биполярным расстройством обычно проявляется во время маниакальных эпизодов повышенного настроения, которое обычно сопровождается повышенной энергией, многозадачностью и раздражительностью, а также повышенным риском опасного или вредного поведения. Примерами импульсивного поведения, которое может совершить человек с биполярным расстройством, являются траты, азартные игры, неосторожное вождение, незащищенный секс, употребление наркотиков, переедание и пьянство. И хотя в фильмах и телепередачах эти действия часто изображаются как захватывающие, в реальной жизни их последствия включают финансовые потери, конфликты в отношениях, порчу имущества, осложнения со здоровьем и даже смерть. Гламуризация этих действий отвлекает внимание от того, что может испытывать человек с биполярным расстройством. В-седьмых, рассеянность и СДВК. СДВК – это психическое расстройство, которое включает в себя три типа поведения невнимательность, гиперактивность и импульсивность. Люди с диагнозом СДВК могут иметь один из этих признаков или их сочетание. Люди с невнимательным СДВК часто забывают о чем-то, испытывают трудности с концентрацией на одной задаче, пытаются быть организованными и с трудом обращают внимание на других. Человек, менее осведомленный о СДВК, может негативно отнестись к тому, что человек с невнимательным СДВК не слушает его или не заботится о нем, тогда как на самом деле его расстройство мешает ему уделять внимание, не отвлекаясь на свои мысли или внешние раздражители. 8. Поиск внимания и гистрионное расстройство личности. Существует множество причин, по которым человек может искать внимание или подтверждение от других, включая низкую самооценку, неуверенность в себе и проблемы с доверием. Но если человек относится к 2-3% населения с диагнозом гистрионное расстройство личности, его потребность во внешнем подтверждении выходит за рамки стремления к самоутверждению. Люди с гистрионным расстройством личности могут чувствовать себя никчемными или недооцененными, если они не находятся в центре внимания и часто реагируют сильными эмоциональными вспышками в ответ на эти чувства. Люди с ГРП могут также пытаться привлечь внимание других людей с помощью флиртующего и иногда неуместного поведения, яркой одежды и смелых заявлений. Человек с гистрионным расстройством личности – это нечто большее, чем просто нуждающийся или требовательный, и навешивание на него такого ярлыка может быть вредным, поскольку смещает акцент с его расстройства, влияющего на личность, на его индивидуальность. Девятое. Угождение людям и зависимое расстройство личности. Многим людям трудно говорить «нет» другим и трудно устанавливать границы. Однако люди с зависимым расстройством личности испытывают сильный страх, когда им приходится делать что-либо самостоятельно, что может включать в себя такие повседневные задачи, как выбор времени, когда проснуться или что съесть на завтрак. Люди с зависимым расстройством личности также более склонны оставаться в отношениях, в которых их оскорбляют, менять работу или переезжать, чтобы остаться со своим возлюбленным или другим человеком, от которого они зависят, и вступать в новые отношения сразу после окончания предыдущих. В основе всего этого лежит разница, которая отличает черты личности от психических расстройств. Это влияние, которое они оказывают на повседневную жизнь человека. Такие черты, как перфекционизм и стремление к вниманию, являются нормальными для большинства людей, но когда они становятся источником значительного стресса в вашей повседневной жизни, мешая вам нормально жить, это может быть признаком чего-то большего, и поэтому требует консультации и диагностики специалиста по психическому здоровью. Важно давать людям повод для сомнений. Могут существовать причины, по которым человек ведет себя определенным образом, о которых вы не знаете. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что данное видео призвано прояснить различные неясности и путаницу, связанные с особенностями личности и психическими расстройствами, но не претендует на диагностику наличия или отсутствие расстройства у кого-либо. Сталкивались ли вы или кто-то из ваших знакомых с путаницей между этими чертами характера и психическими расстройствами? Каков был ваш опыт и как вы отреагировали? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео и вы узнали что-то новое. Пожалуйста, поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше подобных видео. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.